Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и сегодня мы с вами поговорим о полнолунии в Стрельце. Оно произойдет 14 июня в 14.53 по Киеву. Это очень интересное событие и с точки зрения астрологии, и с точки зрения астрономии. Астрономы называют это полнолуние суперлунием. И на самом деле это невероятное по своей красоте события. Дело в том, что Луна в этот период подходит максимально близко к Земле. И в момент своего восхода она будет казаться очень большой и будет отливать розовым цветом. Полнолуние это традиционно период, когда мы подводим итоги, получаем результаты когда нам нужно на время остановиться для того, чтобы совершить перезагрузку. Это полнолуние будет очень важно для тех, у кого были серьезные значимые начинания и замыслы вблизи 4 декабря 2021 года. Дело в том, что именно в этот день было новолуние в Стрельце. И, как известно, мы как раз-таки по вот этому циклу, как правило, и начинаем определенные дела, и получаем по ним результат. Так что вспоминайте, какие были важные события в вашей жизни в начале декабря 2021 года, и проведите параллели, насколько вот вы смогли продвинуться в этих делах и насколько они сейчас для вас являются актуальными какие же энергии принесет полнолуние стрельце и какие сферы затронет это полнолуние особенно актуально оно будет для тех кто знаете застряк в бюрократических делах если вы находитесь в ожидании определенных документов справок решения суда или отстаиваете свои права так или иначе то по этому полнолунию вы сможете наконец-то добиться результата вы сможете увидеть насколько вы продвинулись в этом деле также безусловно это полнолуние очень важное будет для тех чья жизнь связана с темой обучения то есть это для тех кто обучается обучает а также если ранее вы прерывали обучение то может быть желание возобновить чтобы получить по этой теме наконец-то результат и идти дальше в целом может быть даже такая тенденция когда вы заканчиваете обучение и появляется желание передавать эти знания дальше делиться ими с окружающими поскольку стрелец это у нас знак учителя и наставника, поэтому вы можете почувствовать себя именно в этой роли, очень комфортно. Хорошо будут проходить э, темы, которые касаются сотрудничества с зарубежными фирмами, иностранными компаниями. Если вы планировали расширять свое предприятие или э, расширять горизонты, да, где вы ищете своих клиентов, то по данному полнолунию вы все-таки можете созреть. И уже будет четкое видение, понимание, как именно это стоит внедрить. Вообще, вот стрелец имеет отношение к теме профессии, развития в социуме, в обществе. Поэтому многим из вас может в этот период Казаться, что вот именно работе нужно уделять внимание, поскольку стрелец связан с темой признания, и безусловно каждому из нас будет важно одержать похвалу в работе и вот понимать свою значимость на рабочем месте. Полнолуние происходит у нас с вами в стихии огня, а огонь это идеи, замыслы, и вы знаете, больше всего, конечно, это касается вот того, что вы задумали в конце 2021 года. Вы к этому можете вернуться сейчас, возобновить это дело и максимально прикладывать усилия для того, чтобы эту идею развивать. В целом Стрелец это знак людей, которые сами являются очень увлекающимися и умеют вести за собой, зажигать других своей идеей, Поэтому вы можете себя почувствовать в этой роли, либо рядом с вами может оказаться такой человек. То есть такой отдельной линией может идти тема увлечения, вот чем-то, желание в этом развиваться. Но вы знаете, что есть и определенная опасность в этом вопросе, поскольку если вы окажетесь в ситуации, когда вам нужно вот немедленно получить результаты, вы понимаете, что вы не готовы ждать не готовы по-настоящему трудиться ради получения результата а будете действовать слишком импульсивно и будете преследовать такую цель что я хочу получить свое прямо здесь сейчас то вряд ли из этого получится что-то хорошее но стрелец порою может показывать себя именно в таком контексте учтите это и не допускайте ошибок в целом для того, чтобы опять-таки не наломать дров, хорошо в этот день заниматься обычными делами. Если вы хотите отдохнуть, позвольте себе это сделать. Займитесь рутинной работой, навестите родственников, старых друзей. Луна в стрельце способствует душевному общению, поэтому многие могут испытывать потребность в том, чтобы поделиться сокровенным с кем-то из близких и потребность собеседники может быть очень высокой в этот период вместе с тем помним что полнолуние само по себе это неблагоприятное время для начинаний попросту вам не хватит энергии на то чтобы реализовать задуманное начать то вы сможете но далее дело вряд ли будет продвигаться поэтому не стоит форсировать события в этот период и э, все же постарайтесь э, умерить свой пыл и сосредоточить внимание именно на тех делах и проектах которые вы начали ранее давайте перейдем с вами теперь к аспектам этого полнолуния а, ну конечно же самый важный аспект полнолуния это оппозиция солнца и луны все об этом знают так вот, ось э, вот этой позиции Солнца и Луны будет аспектирована Сатурном. И причем аспекты будут благоприятные. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что период подходит для неспешных и спланированных действий. Ни в коем случае нельзя торопиться, нужно действовать методично, с чувством, с расстановкой. Э, и... Конечно же, Сатурн имеет отношение к профессии, опять-таки к работе, поэтому э, данная полнолуние может помочь вам решить какие-то очень важные задачи на работе. Помимо аспекта от Сатурна, имеется также аспект от Нептуна, но он напряженный. И вот здесь внимание, э, если вы относитесь к числу людей, которые реагируют, очень ярко, эмоциональными всплесками на Луну, на ее определенные фазы, новолуние, полнолуние, на затмение. И вы знаете, что это ранее проигрывалось, то это полнолуние может вызывать тревожность, какие-то предчувствия, сны могут сниться, такие, что будут вас просто вот будоражить <свят> будут делать вас беспокойными поэтому учтите пожалуйста этот момент и тоже старайтесь не перенапрягать свою нервную систему старайтесь хорошо отдыхать и соблюдайте эмоциональное равновесие вообще стрелец это знак который лучше всего проявляет себя в поездках путешествиях а также таких дружеских посиделках. Поэтому если какая-то из этих тем вам близка, то старайтесь включить эту тему в свою жизнь, и таким образом энергии полнолуния помогут вам все-таки э, достичь гармонии внутри себя. В целом помним, что как бы там ни было полнолуние, это период, э, когда меняется настроение у многих. У многих людей но этот период кратковременный поэтому мы берем конечно фокус внимания 14 число но может быть и даже два дня до два дня после это уже индивидуальные особенности как кто реагирует если вы чувствуете что вам плохо вы на все реагируете слишком обостренно то постарайтесь уединиться в этот период почитать любимую книгу посмотреть сериал, который вас может отвлечь. В целом избегайте в таком случае сильного эмоционального перенапряжения. Старайтесь, чтобы в вашей жизни было как можно больше хороших и положительно настроенных людей. На кого же сильно подействует эта полнолуние? В первую очередь на солнечных и асцендентных представителей знака «Близнецы» особенно на тех, у кого день рождения с 12 по 16 июня, либо асцендент находится с 22 по 26 градус знака Близнецы. Этих представителей можно назвать счастливчиками, поскольку данное полнолуние будет влиять на ваш целый личный год. И, конечно же, отличительной особенностью этого года будет получение результатов. Помним, что полнолуние имеет аспект от Сатурна, и это говорит о том, что вы сможете методично, медленно, уверенно получать необходимые для вас результаты в работе, карьере. То есть это год, когда вы сможете добиться поставленной цели. Причем это может касаться не только работы, здесь больше речь идет о ваших приоритетах и о том, куда вы свои усилия направляете следующие у нас на очереди стрельцы больше всего полнолуния повлияет на солнечных и асцендентных представителей знака стрелец на тех у кого день рождения с 12 по 16 декабря а также асцендент находится с 22 по 26 градус знака стрелец для вас это будет очень яркий период связанные с получением результата по проделанной работе вы можете столкнуться с тем что в определенных сферах вашей жизни вам нужно находить компромисс договариваться с другими людьми учитывать точку зрения других людей вы можете сомневаться ощущать определенные колебания внутри себя но Именно взаимодействие с людьми вы будете понимать, что картинка более полная, и риск допустить ошибку будет минимальным. Время, безусловно, несет для вас перемены, и важно понимать, что вы с ними обязательно справитесь, и все будет хорошо. Важно включаться вот активно в этот процесс. Следующие, на кого это полнолуние повлияет тоже очень сильно, очень ярко, это солнечные и асцендентные львы и овны. Те, у кого солнце асцендент, находится с 22 по 26 градус знаков овен и лев. Дело в том, что солнце в момент полнолуния будет делать благоприятные аспекты к вашим солнцем либо асценденту и это аспект возможностей это аспект который дает реализацию задуманного дает помощь и поддержку но помните что конечно же нужно прилагать усилия нужно быть инициатором для того чтобы получить вот эту удачу и соприкоснуться с успехом в целом вы можете проводить в этот период выступления, вебинары, курсы, но можете и записываться на курсы, вебинары. В этот период могут быть яркие и значимые путешествия в вашей жизни. Для солнечных и асцендентных, представителей знака весы и водолей, период тоже является очень значимым. Особенно для тех, у кого солнце асцендент с 22 по 26 градус. В это время вы можете получить какое-то интересное предложение. Это может быть предложение о повышении, это может быть предложение куда-то съездить, это может быть интересное знакомство. Но в целом событие все равно будет иметь такой итоговый эффект, будто бы вы к этому очень долго стремились, вы этого очень хотели, длительный период времени и наконец-то наконец-то вам это предложили и важно эту возможность не упустить нужно немножко приложить усилия и обязательно эта птица будет в ваших руках и вы сможете уже дальше развиваться в том направлении о котором мечтали очень очень долго для солнечных и асцендентных дев и рыб особенно для тех у кого солнце асцендент находится в промежутке с 22 по 26 градус знаков дева и рыбы период полнолуния может оказаться достаточно сложным так как полнолуние будет делать квадратуру к вашим знакам и это говорит о том что в целом необходимо будет с чем-то бороться необходимо будет, скажем так, отстаивать свои интересы и, конечно же, делать выбор. И выбор этот может касаться темы обучения, стоит ли продолжать обучаться, не стоит. Это может касаться темы э, поездки, стоит ехать, не стоит. Даже и тема отношений, стоит ли быть рядом с этим человеком, есть ли перспективы будущего совместного или нет. То есть в целом... Полнолуние ставит перед вами определенную задачу, которую вам нужно будет решить. И в этот период по ощущениям может быть непросто, но главное все-таки принять этот вызов и сделать правильный выбор. В целом на этом у меня все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Я желаю, чтобы... Энергии этого полнолуния принесли в вашу жизнь только благо. Пусть удача и успех будут всегда рядом с вами. Как видите, я в последнее время стараюсь больше снимать видео на канал. Надеюсь на вашу поддержку. Делитесь этими видео с вашими друзьями, а также комментируйте и ставьте лайки. Это очень важно для поддержания канала. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.